Всем привет, друзья. Сегодня я проведу обзор, что мы купили немножко вода на подоконнике. Это будет другое видео, потому что это все в один день. Так, подожди, я сейчас обзор проведу. Купила я себе вот опять такую штуку кенсию. Мне надо будет на бусы, на камушки. Вот мне не хватило длинарки с мороженец мороженицы взяла. Вот они все время у меня, у меня в стаканах мороженое делают, то ложку сунут, то чес, а это для них вот заливать будет и мороженки, делать. Чашки такие миниатюрные маленькие, 55 рублей. Поутаскивала, купила такие пиалы. Я очень люблю эти пиалы. Здесь написано суп, суп, девочки, чтобы таскали вот за ручки для супа это очень они нравится вот такую зову тоже и такую так. еще вместе я взяла 6 пен вот. такие чашечки для моих девочек маленькие аккуратненькие такие они прям вот у наки взял сок в зал большой в холодильник поставили так это салфетки мои морковь чистить я все, я на всякий пожарный взяла у меня есть но это пусть будет кисточка очень хорошая мне она понравилась 55 рублей вы знаете что я печь люблю пироги и ручка длинная затем а толкушку взяла у меня была потерялась, не знаю куда, венчик взяла, он всегда пригодится руками, а, руками, он у меня, дом, дома есть венчик, но он уже старый, он уже весь какой-то растрепанный, и взяла я его, тоже за 55 рублей, так, и три ножа взяла разных вид, вид, видов, это 55 рублей, этот 55 рублей, и вот этот 77 рубль. Вот. Ножи всегда мне нужны. Я вообще ножи люблю. Здесь, а, трех видов. Короче, затем мы на рынок ходили. Все хотела купить себе очки. А, зеркальные. Купила себе зеркальные очки. А, купила себе рюкзак. У меня уже тот порвался, старенький. Я увидела его. Я в него улюбилась сразу. Питон, кожа питона, как будто бы, да, но очень мне понравился. Я остановилась даже, я говорю, а сколько, говорю, этот рюкзак стоит? Она такая, тысяча, а на ценнике тысяча семьсот. Ну, я говорю, все, купите еще один, говорю, за тысячу, за две тысячи все вместе. Там другая, другой рюкзак был, и это, мне язык уже очень устал. Короче, я так устала, друзья, просто не представляете. Я вот его взяла, мне он очень понравился, прям я его полюбила. Ну и все, друзья. Всем пока-пока. До -пока. По новых встреч. Пока-пока. Он Вон две очки взяла. Шестигранник. Класные Дома постираешься. А нет, они все комерченые. Короче, нашли мы в фикс-прайс. Купить. Фикс-прайс, сказала. И на покупали всего Канст товары тряпки, мряпки, тетради. Они не дорогие очень хорошие лаковочки девочка mm -hmm. игрушки короче это потом будем а показывать можно я. Играй твою же а вот чего <laughs> на поиграй на что ты убегаешь я просто хочу показать на ты сама хочешь показать да на, нам покажи какую у тебя есть. что у тебя там что у тебя там покажи нам надо, Рина, твой молоток, бить. нас. есть. На. Играй. Малыш открылись? Да. А как? Ага. Большой. Малыш большой. Малыш ну, Так, это отнести надо. Черешки сейчас возьмем. А у меня те что... А э, у меня Да, у тебя же, Да. И у тебя и Так, зачем кидаешь, Дарин? Все, давай. Пойдем, пойдем, Джин. -джин. <сёк> Все, пошли так, сниму сейчас вторую часть фикс прайс. Мы сегодня сходили, это на следующий день мы закупились, покупали Динарки купили вот этот попрыгунчик Такой попругунчик какой-то, я не знаю, 90 ну 10 рублей. Мастилин. А, Амини, анины. Да. Вот такая сумочка. Здесь собачка у нее сидит. На угол ее выгуливает, да? да? На, Даринки дадим, пусть играют. У Даринки вот такой молоток. О, с двух сторон разный. Пластелин девочкам взяла. 12 цветов для садика. А да. Краски взяла для них. Убери туда, туда. Вот так, Ой, как вы не все зубные щетки девочкам взяла я думала разные нет там голубенькие только ну ладно пришлось взять кстати это еще комплект да. а, взяла для швабы своей тряпочку на это для дома для кужинеров, влажные салфетки влажные салфетки 50 рублей затем тетради набрали мы всяких разных они недорогие Вообще недорогие, мне так они понравились. И хорошенькие. Сколько я штук мечтала? Мы просто набирали, корзину вложили и все. Да? Так, это сразу дает. Положи к себе в этот. Сюда виду краски взяли. Акварельные. Вот. Сцену сразу говорю, я не помню. Так, для обложки для тетради. Обложки для тетради. не не взяли вот такой. Он сколько? Очень дешевый. 40 рублей. 40 рублей. И смотрите, какой чистенький, беленький. Так. А вон Давид, еще одна тетрадь. По русскому языку положи. На вот это обложки. дневник. Это все к тебе. Краски. Да, еще циркуль. Вот такой. Ну, наборчик такой легенький для него как раз. Да, здесь и карандашики Ровно. в запасе. Все вот это. Ровно. Удобно, конечно. Пинал есть. Да, кстати, силиконовый пенал взяли мы ему он сам выбрал такой силикон эту коробку то можно выкинуть или надо не надо а это что за ластик меламиновая губка ластик называется мы взяли на пробу универсальные губки для любых поверхностей будем протирать маме так он, э, как, это, как это называется, Давид? Ну, для школы. Вот это как называется? Корректор, коннектор. Как называется? Альбом для рисования 40 листов взяли. Белитель. Да, короче, по-своему назовем, да ладно. А, гелевые ручки для Давида взяли. Потом а, набор кисточек. Хороший такой, мне понравился. Давида тоже складывает все сюда. Девочки уже открыли а про такие мы взяли толстенькие для них денажевым порвала, но ну, ничего страшного, ладно. Они хорошие. Они хорошие. Ладно. Я сейчас все пересвалаю, еще не помню. Ага. Сейчас, сейчас покажу сейчас. Где твой. А у меня... Так, а гелевые ручки для себя взяла разных цветов, мне они нужны. Затем себе взяла блокнот такой. Расставочный, мне так он понравился. Вот, здесь писать. Все есть. Так. Это Динария. А это у Амины. Вот твоя. Да. Вот у Динары. Я сейчас еще, еще порисовала. Порисовала, она начала рисовать, да, вот здесь. Ну, короче, вот такие блокнотики каждым девочкам взяла. Рисовать им. Так, это ваше. А, это попросил? Это показала. Это мои гелевые ручки. Вот это мой. Так. ключницу взяла в соседнем магазине. Душа на месте, когда семья вместе. Классно. Мне ключницу надо было. Я давно искала. выписывать. Думаю, что-то что все время передумывала. Ну, короче, ключи. Это сюда не возьми, не надо, это мы туда сейчас будем складывать. Набор зажигалок. Набор зажигалок взяла. Сказали, что хорошее. Мне как раз на резиночки надо будет. Начну же все равно со временем делать, когда э, закончу работу. Э, карандаш, э, как его, клей и пыла. Супер клей Так, взяла э, жидкое мыло для дома. Это для мужиков моих. У них мыла здесь нету на кухне. Мне надо, чтобы мыло было, потому что я руки всегда смыла мою и не могу и приходилось мне мыть этим э, э, чистящим средством аосом а вот, сейчас я им открою поставлю туда и все и зубочистки им взяла потому что мне тоже зубочистки надо. оставлю тоже ну короче друзья вот как-то так вот закупились все все помаленьку все надо в дом, дом. все всем пока-пока Всем удачи. Подписываемся на наш канал. Ставим лайки. Обязательно не забываем ставить лайки. И <coughs> делимся нашим видео. Все, всем пока-пока. Вам не сложно ставить лайки, а нам очень приятно. Мы прям радуемся от души. Все.